Здравствуйте. Сегодня у нас на повестке дня прям вот новинка, новинка этого сезона, прям вот новее, новичнее некуда. Новая лыжа от Соломона в категорию раунд в рамках Ворский тестов. Поехали. <музыка> а, честно скажу, вот для меня эта лыжа, она даже вот неинтересна в принципе в рамках самой лыжи, как таковой лыжи, потому что, ну, как бы я компании Соломон отношусь, всегда относился всегда как-то трепетно, она мне нравилась, я следил там. За их лыжами, там, за их прогрессом Она мне была близка И вот последние как-то 10 лет, то, что с ней происходит, с этой компанией У меня, честно говоря, это какой-то стресс вот. Я пережил какой-то стресс, потому что я такое ощущение, что я вижу, что ее так планомерно так просто чпокают да? то есть вот Ее просто хотят вот увезти куда-то, выкинуть, там, забыть вот, Передав там, все изобретения, которые у них были хорошие вот там Их соседям по группировке, это так. Вот у меня по проезду на этих новых лыжах Вот такое ощущение И вообще, в принципе, это не единственная лыжа Того нового сеного, которые мне попались на тесты И там, в общем, ситуация такая, как бы, неоднозначная В рамках этих лыж Я могу сказать, что это просто вот Ну, трэш, то есть, вот просто трэш Вот и тут не за что даже зацепиться, потому что на мой взгляд условия, которых я их тестировал, они для таких лыж идеальны. Да, там немножко там была видимость такая никакая, можно там докопаться, да, ни все нормально. Был ровный склон, был не каша, там не разбитуха, был нормальный такой в средней жесткости снег ровный. Вот а лыжи пипец. Просто пипец. Значит, первое, они в другие просто кривые, и они в нее не идут. Вообще никак, даже в статичном положении они в нее не идут. Они в нее идут только на задниках. То есть такой чисто заднеприводный карвинг вообще, пожалуйста, фигачит. фигачьте. Вот, дальше лыжа жесткая, и у нее вообще полностью носок вот этот спрямленный. Я не знаю, как можно это догадаться сделать. То есть вы должны понимать, что это полная стопроцентная зависимость от состояния качества склона вот жесткая она ее не прогнуть то есть если вы чуть-чуть не там не придавили в скользящем повороте носок то этот носок у вас уходит просто там, сам по себе там вот туда ну, то есть вы туда носок туда такой уау, разошлись в море корабли то есть он уходит наружу поворот соответственно это надо делать на двух лыжах потому что у вас их две одна внутренняя одна внешняя на внешне на внутренней не уследите она увезет с собой внешне то есть лыжи требующие внимания просто жесть да? Дальше там веселее тоже не становится Вот вы ее завели в этот поворот Начинаете бытовое проскальзывание Кажется, вот она такая жесткая, она такая цепка. Знаете, она такая цепкая, она делает вот так Дыг-дыг-дыг вот удары вот когда вы ее уже ста, ста, ста, стащили с этой самой сцепкости ее, да, она делает вот так ударами. Более того, да, как мы знаем, чем мы получаем контроль бокового проскальзывания, да, ну, это серединка и задник, задник, задник, задник. Задник здесь просто как рельс, да? и как только, да, помните, пункт первый, дуга у нас на этих лыжах, возможно, в чем, да, правильно, на задниках. То есть вы зажали задник, Почему? Да, получается вот это дын-дын-дын Потому что если не дын-дын-дын, то этот задник Он цепляется и пытается уйти в разнос Да, как бы, соответственно, вам нужно его додавливать Вам нужно его там догружать В итоге он делает Так дын-дын-дын-дын-дын блупасит -дын -дын -дын -дын, в ноги, страшно Но самое забавное, что лыжа при этом теряет Самоконтроль полный Она теряет стабильность полностью Их надо собирать в кучу, ловить в общем, я скажу честно, я на них, я не знаю, я не могу даже назвать спуск, на них это тестовый спуск. Это, это тест борьбы с лыжами, это тест, там, спуск, э, поиск какого-то компромисса, поиск какого-то решения, поиск подхода, там, поиск вообще, как вообще, что с ними делать, То есть, вот, э, из такого же класса лыж я могу вспомнить только там не, не лучшие варианты диностаров, например, вот. Вот в их полку прибыло Непонятно, зачем Соломон идет в этот откровенно такой путь классики какой-то характерный такой старой школы Вот непонятно зачем Вот не могу понять зачем Но это не единственная модель новая от Соломона И безусловно какие-то решения по общей трагедии масштабу надо понимать, изучив Всю-всю-всю-всю температуру по больнице, да, чем я, собственно, и займусь в ближайшее время. У меня впереди еще несколько моделей из новой линейки. Вот, я пойду к тестить, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, подписывайтесь и следите за обновлениями. Но, тем не менее, не забывайте чаще кататься. Пока!